Всем привет! Это обзор видеокарты Aurus GTX 1080 Ti от компании Gigabyte. Видеокарты Aurus – это переименованная линейка видеокарт Extreme Gaming, которая получила большую популярность в десятом поколении видеокарт GeForce у Gigabyte. В данный момент существуют две версии видеокарт, обычная и экстрим гейминг, между собой они отличаются только бэкплейтами. Версия Extreme Gaming имеет увеличенную медную пластину в районе расположения GPU, а также есть фирменная эмблема с RGB подсветкой. Без всякого преувеличения скажу вам что это лучшая видеокарта на данный момент среди подобных. Так она обладает лучшей системой охлаждения которая не просто массивно и эффективно отводит тепло, но и продуманная. Она покрывает все основные элементы видеокарты, которые подвержены высоким температурам, благодаря чему гарантирован длительный срок службы и высокая эффективность работы компонентов. Но есть и обратная сторона медали. Это размеры видеокарты, почти 30 сантиметров в длину и толщиной в 3 слота. Что касается шума, то его практически нет, ни от вентиляторов, ни от дросселей. И в данный момент я говорю про тот случай, когда видеокарта находится в закрытом корпусе под столом, а не у вас на столе под ухом. Также из плюсов можно отметить 14-фазную систему питания, которая позволяет достаточно сильно разгонять видеокарту, а также настраиваемую RGB подсветку. Непосредственно перед сухими цифрами скажу что видеокарта 1080Ti это именно та видеокарта которую я ждал 3 года так как ее производительность позволяет комфортно играть в разрешение ГДВК при ультранастройках и получать высокий FPS. А видеокарта Aorus GTX 1080 Ti это именно та видеокарта, которая даст вам максимальную производительность и уверенность в беспроблемной работе.